Друзья, всем привет! Мне тут на днях ребенок отдал свою старую куклу. И мне уже не терпится превратить ее в какой-нибудь необычный, странный арт-объект. Сейчас я вот с помощью горячего клея зафиксирую ее в определенном положении. Вот таким образом. И, пожалуй, еще сделаю определенный наклон головы. Я думаю, что это можно и другим клеем сделать, который быстро схватывается. Суперклей какой-нибудь или титан. Ну, горячим клеем удобнее. Так, ну и у нас здесь хвост, поэтому его тоже надо трансформировать, зафиксировать и убрать край. Теперь беру вот такую вот обычную малярную ленту, бумажный скотч. Все время забываю, что его можно отрывать. Я его отрезаю. И вот так вот обматываю, не особо стараясь ровно. Потому что, в принципе, фактура мне нравится, которая получается, когда он просто ложится вот так, как он ложится. И вот так вот накрест, прошу прощения, чуть не видно. Просто накрест вот так вот обматываю кусочками скотча полностью все туловище, закрываю все пластиковые части, в том числе и рукава делаю, единственное, руки оставляю шею открытыми, вот таким образом, все закрыла несколько слоев, теперь вот у меня вот здесь сужается все, а я хочу, чтобы у нее было такое слегка расклешенное платье, поэтому я его как бы наращу с помощью фольги, можно это сделать еще пакетом, просто вот намотать пакет, наклеить его или ниткой обмотать. Ну, задача создать объем, вот такой, который вам нужен. Мне нужно просто внизу немножечко расширить такой эффект длинного платья. Если фольга где-то отходит, можно ее подклеить клеем, чтобы она плотно прилегала к кукле. Вот так меня устроит. Теперь нам нужно зафиксировать это все на какой-нибудь кусочке картона плотного. Пока неважно, какой он будет формы, главное, чтобы не сильно маленький был. Вот так вот я клеем просто приклею. И теперь так сверху вниз, заходя на картон, я обклею вот таким вот образом в несколько слоев всю эту конструкцию. Волосы торчат, она у меня немножечко лысенькая, или даже не немножечко. Но это не страшно, сверху у нее будет кое-что поинтереснее. Поэтому мне просто нужно убрать волосы, я их возьму, да и вот так вот просто приклею клеем сзади. Если вы захотите сделать с прической, то можно, в принципе, нитками убрать все лишние волосы и нитками просто сделать ей нужную вам прическу, нужной длины и нужного объема. Теперь я беру мелкую наждачку. Это не обязательно, но это сделает более устойчивое скрепление с краской. Я мелкой наждачкой прохожусь по вот этим пластиковым местам, по рукам, по лицу и шее. Потому что все это я буду покрывать акриловой краской. Теперь еще возьму для надежности жидкость для снятия лака, можно просто ацетон. И вот так вот обезжирю вот эти вот части. Она, как видите, уже была слегка раскрашена моей дочерью, поэтому ей уже ничего не помогло, в принципе. Можно смело творить. Обожаю такие материалы, которые не страшно испортить. Вот так хорошенько обезжириваю ее. теперь можно красить первый слой он как грунтовой у меня к сожалению заканчивается белая акриловая краска так что не пугайтесь я взяла вот такую вот темно-серую она не будет такой страшной темной вот мажу кистью и понимаю что кистью да не очень-то и удобно это делать гораздо удобнее использовать для этого обычные ушные палочки ватные вот, смотрите как оно хорошо все во-первых он пропитывается краской это гладенько скользит вот я ее все успешно покрасила. Потом нанесла еще серебристую краску сверху. Нужно это все просушивать феном хорошенько. Каждый слой. Это быстрая краска, быстро акриловая сохнет. Теперь берем вот такую вот картоночку овальной формы. По размеру она должна быть вот слегка касаться ладоней. Леска мне еще понадобилась. Вот такого вот плана и блестящий бисер если у вас есть бусинки разного размера это еще лучше но у меня вот есть только вот такой вот остался после броши совы кстати вот оставлю на этот мастер-класс эти брошки у меня теперь просто все подруги просят и даже парочку купили поэтому наставлю вам мастер-класс на эту классную брошь вот здесь вот вверху найдете его Делается она просто, быстро. Вот результат очень даже красивый. Так, вернемся к нашей кукле. Беру бисер, вот так вот продеваю на леску. Показываю с иглой, но игла тут не обязательно. И потом с другого конца опять продеваю леску, чтобы получился как бы узелочек. И тогда бусинка фиксируется, она движется, но движется только с помощью пальцев. А так она вот в нужном на нужном расстоянии от других бусинок получается вот таким вот образом нам нужно на леску нанизать и закрепить несколько бусин и вот эти вот лески с бусинами будут свисать как капельки дождя или снега вот так вот с нашей заготовки их нужно сделать несколько штук вот я сделала несколько штук, можете столько, сколько вам хочется, даже 4, в принципе, будет достаточно. Бусинки разного размера можете использовать. Вниз можете нанизать более тяжелые бусинки, чтобы вот эти вот э, ниточки э, висели более прямо. Тут я еще вот решила белой краской, полусухой кистью немножечко еще выделить э, фактуру. Вот таким образом можно это сделать. Промакивая кисть, просто вот проходиться по стволу. я пришиваю просто парой стежков вот эти вот э, э, лески с бусинами, и прихватываю с помощью горячего клея, чтобы они э, надежно были зафиксированы. Это можно и скотчем сделать. Как бы вы же не будете за них тянуть. То есть, тут главное просто немножечко их прихватить. Вот так вот я разместила эти бусины, пока они у меня еще не зафиксированы. И теперь вот это все, вот заготовку верхнюю, я превращаю в облако. У меня есть кусочек синтепона, холофайбера, не знаю, как это еще можно назвать. Продается в швейных магазинах. Я распотрошила старую игрушку, в подушках он бывает. Если такого не найдете, можно использовать вату. Я наклеила его вниз на заготовку, потом приклеила эту заготовку к голове куклы. И теперь вот так вот просто маленькими кусочками, прихватывая это все клеем, сначала по периметру обклеиваю, а потом сверху. И вот что у нас получается. Такой вот арт-объект, не побоюсь этого слова, не знаю, как это назвать. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно ваши варианты. Вот как можно назвать вот такую вот женщину дождя. <смех> Не знаю, пока только смешные приходят в голову ассоциации. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень приятно прочитать, какие у вас ассоциации с этой, с этой поделкой. Спасибо большое, что смотрите мои видео до конца, пишите комментарии, мне очень приятно их читать, сразу появляется вдохновение делать что-то новое, необычное, интересное. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, кто еще не подписался. На этом канале вы найдете идеи для творчества из самых простых доступных материалов, из всего, что под рукой. Не требуется покупать какие-то дорогие сложные штуки, инструменты или обладать какими-то суперспособностями, то все делает для того, чтобы творчество стало доступным в радость, простым и недорогим.